приветствую всех и в этом уроке хотел э, разобрать взаимодействие с предметами на сцене э, в принципе у нас очень много было вариантов взаимодействия здесь я покажу самый простой э, который я тут использую и, ну в принципе я его использую чаще всего э, давайте откроем наш компонент инвентаря в котором собственно прописана эта логика Эту логику я вызываю пока что на Event tick. Ее также можно вызывать и на таймер, это не принципиально, но пока что она выглядит вот так. Во-первых, есть переменная Active Trace Interact, которая отвечает за то, активен ли на данный момент наш трейс. И если здесь true, то мы, собственно, проигрываем trice. Если мы э, в какой-то функции сделаем эту переменную false, то, соответственно, у нас вызываться здесь ничего не будет. Э, и мы не сможем взаимодействовать. Это некий такой ограничитель, который нам понадобится в будущем. Но если мы будем работать с таймером, то нам этой переменной как бы и не понадобится. А нам будет достаточно только этой функции. Давайте откроем функцию и я покажу, что здесь происходит. Это функция Trace Interact, которая запускает Trace. Trace это проверка неким лучом. ну В основном она производится впереди персонажа, то есть проверка на предмет взаимодействия. Что мы здесь делаем? Мы берем персонажа и достаем его камеру и у камеры берем локацию, то есть где в мире находится наша камера и подаем на старт то есть от этой точки мы будем собственно начинать проверку заканчивать проверку мы будем forward вектор умноженный на длину трейса длина трейса это кастомная переменная которая является входом в эту функцию то есть land trace и здесь land trace мы берем форвард вектор, то есть это куда смотрит наш персонаж, то есть это всегда у камеры будет, собственно, перед. Давайте я открою персонажа, наглядно покажу. Вот у нас есть камера, да, и, собственно, куда смотрит эта красная стрелка, это будет наш форвард вектор. И таким образом мы приплюсовываем также GetWordLocation Location и просчитываем э, нашу проверку от старта до конца координат. И также мы можем, собственно, вызвать Ignore Equipment, э, чтобы не взаимодействовать с предметами экипировки. Выставляем радиус э, Trace Channel у нас Interact это мы задаем в project settings нам здесь нужна коллизия и здесь trace channel мы создаем новый канал и называем его interact и выставляем default Response uh, Ignore, чтобы у нас по умолчанию везде стоял игнор и в тех объектах с которыми мы хотим взаимодействовать к примеру в нашем случае это куб мы выставляем Для интеракта блок. Ну, и, собственно, мы можем также и для персонажа, и для всего остального выставить, если нам нужно, чтобы наш персонаж мог остановиться на эти объекты. И если не нужно, то мы вставим только интеракту блок. Ну и дальше, что мы делаем, это hit actor и блок hit. Если блок hit true, мы записываем в current interact actor item, точнее если false то мы обнуляем эту переменную и собственно собственно в функции interact мы проверяем на валидность наш current interact item и если он валиден то мы запускаем interact message interact message который является функцией нашего интерфейса взаимодействия interact и мы вызываем собственно этот функционал в инвентаре item. у нас есть interact event где мы вызываем функцию взаимодействия вот таким простым образом у нас происходит взаимодействие с объектами. Ну и соответственно, что по взаимодействию нашей клавиши E мы достаем ссылку на инвентарь и вызываем функцию Interact, которая в свою очередь вызовет остальной функционал и мы собственно будем взаимодействовать с предметами. Вот такой вот короткий урок. Всем спасибо за просмотр и всем пока.